Стивен Спилберг в 2018 году предложил зрителям погрузиться в виртуальную реальность. Недалекое будущее. Все от мала до велика поглощены игрой Оазис. Реальный окружающий мир сер, неинтересен и полон разочарований. Но все меняется, когда, надев маску и перчатки, погружаешься в виртуальную вселенную, где можно стать кем угодно и заниматься чем угодно. А ведь действительно, кто бы отказался попробовать? Не понимаю тех, кто распекает фильм направо и налево. По-моему, это прекрасный пример фантастического экшена с примечью подростковых переживаний и посылом о торжестве вселенской справедливости. Интересный, динамичный, масштабный, с большим количеством хорошо проработанных локаций персонажей. Фильм завладевает внимание с первых минут просмотра. Определенно стоит потраченного времени.